Это важно, на самом деле, говорить и приглашать людей. Не нужно думать, что мы пытаемся навязывать кому-то свою волю, как антивоенный комитет. Мы очень хотим, чтобы вы приходили к нам и проявляли свою инициативу. Поэтому, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Пожалуйста. Всем привет! Меня зовут Таня, я здесь учусь, и каждый раз, когда я прихожу на эти акции, я не могу на подкорке не думать, что каждый призыв не покупать российский газ, или забанить свифт, или сделать еще что-нибудь такое, это камень в огород той страны, в которой мы жили. Каждый из этих шагов разрушает ту страну, которая была до 24 февраля она ухудшает жизнь наших близких, тех, кто остались в России, она, в принципе, ухудшает жизнь всех людей, которые там сейчас находятся и не могут уехать. В каком-то смысле все мы сейчас призываем к самопожертвованию каждого человека в России, вне зависимости от его взглядов. Это, если честно, делает мне больно каждый раз. Потому что я не знаю, если мы когда-нибудь вернемся к в нашу страну, то в какую страну мы вернемся. И то, что я точно понимаю, это то, что это будет другая страна, скорее всего, она будет экономически менее благополучной, непонятно, какой она будет территориально целостной, непонятно, какие люди там останутся, непонятно, сколько из них будет в тюрьме, непонятно, сколько из них будут живы. И, я об этом думаю каждый день. У меня в России остались родители, они не могут уехать. У меня в России остались друзья, они тоже не могут уехать. Бабушка с дедушкой, мой кот. И каждый день я с ними переписываюсь и понимаю, что потихоньку последствия этих санкций, они начинают проявляться. Растут цены, пропадают медикаменты. Пропадают э, какие-то бытовые товары, я не говорю про технику, машины и все такое, что гораздо менее важно в этой ситуации, но э, потихоньку та страна, в которой я выросла, перестает ей быть. Но я считаю, что мы платим эту цену не только ради того, чтобы Украина победила в этой войне, и чтобы э, как можно больше жизней украинцев в итоге были сохранены. Но за гораздо более ценную вещь, чем машины, лекарства, рабочие места — это за наше будущее, за демократическое будущее, за новую страну, в которой можно будет вернуться без страха, за ту страну, в которой можно будет построить демократию и в которой люди, несмотря на все экономические издержки, смогут жить свободнее и, как минимум, надеяться на что-то лучшее, чего сейчас невозможно. Поэтому спасибо всем, кто пришел, и давайте проходить, приходить дальше, для того, чтобы у России тоже было лучшее будущее. Всем привет! У меня неподготовленная речь, меня зовут Борис. И я буду говорить немного сбивчиво, простите меня все заранее. Я постараюсь быть максимально кратким. Значит, во-первых, спасибо всем, кто сегодня пришел. Это очень важно, что с лишним дней прошло с начала вторжения. Это очень здорово, что вы все находите силы в себе прийти. Это очень важно. Посмотрите направо-налево, поблагодарите каждый друг друга. Но давайте на этом не останавливаться, во-первых, и сфокусируемся на том, а что мы можем на самом деле каждый из нас сделать, чтобы этот кошмар прекратился. Да? Все, я думаю, что можно спокойно заключать пари, что каждый из вас знает как минимум одного человека, который говорит по-русски, который против войны, но которого сегодня сейчас нет с нами, да? Давайте попробуем в следующий раз сделать так, чтобы хотя бы этот один человек пришел вместе с вами на такой митинг, и нас уже станет в два раза больше, и мы сможем... У нас будет намного больше, у нас будет намного более представительное собрание, мы можем намного проще привлекать внимание к нашей проблеме. Второе. Всем набившие оскоминную историю с волонтерством, с пожертвованием, со всем остальным, это никто не отменял. У нас огромное количество людей, которые сидят в тюрьмах в России, и у нас у каждого есть простой и относительно дешевый способ им помочь или хотя бы их поддержать. Да? Есть ФСИН-письмо, есть возможности отправить им какие-то послания и так далее. Давайте поддержим наших людей, которые... Не в свободной Европе, а в страшной России, несмотря на страх быть осужденным, брошенным в тюрьму, подвергнуться пыткам и вообще черт чему, все продолжают выходить. Давайте найдем все силы сделать хотя бы это. Это ничего от нас, по большому счету, не требует. И закончить я бы хотел такой э, общий историей. Сейчас очень много ток-шоу передач на ютубе. всех друг другу ходят в гости, одни и те же эксперты, политики и все остальные. Они разговаривают, они думают, что же будет дальше, а как же мы теперь русские будем, а как же дальше <свистит> будет Росси... Россия, а, что вся жизнь поменяется и так далее. Ребята, как, а что нас еще все не любят, да, естественно, вы же теперь мировая угроза, что, в общем, правда. А давайте, вот я чего хотел предложить Давайте забудем пока вот эту историю Про то, как мы себя жалеем, да? И будем, значит, мы все дееспособные взрослые люди которые Вы все нашли в себе когда-то силы Взять и переехать, например, жить в другую страну Это вообще-то немало, да? Ну давайте сфокусируемся на том, что Мы реально можем сделать, чтобы проблему решить А не то, как себя жалеть, да? Вы все, я больше чем уверен не жалеете себя, да, вы пришли сегодня, наверняка вы делаете кучу всяких крутых вещей. Но давайте вовлекать во все это больше людей, и давайте не будем всем вокруг давать забыть о том, что вообще-то сейчас идет кровавая война. И мы должны сделать все от нас завидующее для того, чтобы она прекратилась, в том числе для того, чтобы спасти и Россию в будущем. Спасибо. Я аспирант э, Стокгольмского университета, и э, я бы хотел коротко выразить... Наверное, и веру, но и в то же время опасения относительно, чем же это все, куда это все идет и чем это может кончиться. Отсвальд Шпенглер говорил, что, несмотря на то, что его труд «Закат Европы» весьма сомнительный, его во многих вещах книга, тем не менее он говорил очень важную мысль, что страна начинает активную экспансию наружу, тогда, когда в ней кончается э, что-то важное внутри, идеи внутри или... Некий условный дух, но можете представить все, что, наверное, говорил Шпенгер. И м -м, трагедия в том, что в России пропало уже очень давно, может быть, оно вообще как-то так и не зародилось, уважение к человеку как личности, то м -м, тот необходимый элемент развития культуры, без которого... Невозможно дальнейшее движение вперед, без которого невозможно развиваться ортогонально экспансии, там, территориальной или еще какой-то, когда можно расти, что называется, вверх, строить корабли, создавать SpaceX, двигаться к развитию техническому, двигаться к, к развитию культурному, неважно, или будущей маленькой страной, множество маленьких стран конфедераций. И вот эта потеря уважения к человеку с большой буквы, как говорил, да, сент в «Военном летчике», когда он летает над Францией, которую захватывают фашисты, тоже шла война, и вот он говорит, что такое фашизм. Фашизм — это отсутствие уважения к человеку, отсутствие видения человека вообще, как его не существует. Есть нация, есть идея, есть идеология, есть глобальные проекты. Отсутствие он их иногда Как у Пелевина было да, Что предложила Россия По-моему, это было в СНАФе Отсутствие Бога Ну, так у него была своеобразная идея ну, Можно поспорить, Россия предложила много, наверное, еще чего хорошего Не так важно, главное, что От а человека, от а человека не видим Можно оправдать Сталина Потому что мы двигались ради великой идеи И неважно, что гибли люди Ученые, простые люди, бывшие революционеры И... А чего же это произошло? Я думаю, что главная проблема, и, кстати, это, ну, для меня стало очень очевидным с переездом в Швецию, как, может быть, это прозвучит очень меркантильно, особенно, мне кажется, для, ну, какой-то такой, не, не знаю, русской, российской, постсоветской ментальности. Но я очень опасаюсь, что, как ни странно, это проблема финансовая, это проблема денег, что любовь к человеку, видение человека, вот эти высокие идеалы, французские, немецкие, какие угодно, они нуждаются очень часто не только в умствовании в духе Цалковского на тумбочке, да, там две два ящика, две табуретки, но и менее денег просто-напросто, чтобы хорошо жить, иметь свободное время, не картачиться. Я не знаю, слушайте кто-то здесь группу Short Перец, у них не так давно вышел, ну, может, уже какое-то время назад, трек. Двадцать его там описывается простой работяга, и в прошлом. В прошлом месяце было 15, а я хочу 20 тысяч рублей. И чтобы эм, двигаться в новую Россию, нужно, чтобы у людей была возможность э, развиваться внутренне. Для этого нужно, нужны деньги у людей простых, чтобы они могли иметь свободное время, они могли читать книги, они могли слушать нормальные новости. Они не просто все в массе своей, как мы, там, наверное, в душе опасаемся, сатрапы, садисты, тупые, я не знаю, что они вот хотят войны, и ненавидят всех. Часто это люди, просто, у которых нет никого, ничего, никого не страшно испуганы, они просто хотят что-то делать. И вот как это исправить? Понятно, что существующая власть просто забрала все эти деньги, будем честны. Мы можем по-разному относиться к Навальному, но он как раз тоже говорил про это. Это страшная коррупция, которая забрала все деньги. И я очень хочу... На... Завершаю просто вот как последнее финализирующее предложение. Я и боюсь, и очень надеюсь вместе с тем что когда так или иначе скоро или не скоро путин закончится власть закончится обязательно все изменится война так или иначе должна закончиться но придет следующее что-то и вот даст ли она то есть будет ли это пункт бедных ради того чтобы бывшие бедные стали снова богатыми а все остальные снова бедными или будет ли это изменение в том что люди наконец станут нормально жить и они вот вот то мы увидим не знаю глобальные очеловечивания культуры и наших там, соотечественников россиян uh, у меня нет проекта только вот мысли мысли опасения надежды спасибо большое спасибо большое uh, друзья к сожалению время подходит к концу uh, я хочу сказать пару слов напоследок во-первых еще раз огромное спасибо всем кто пришли сегодня это очень важно делать делать делать наше движение видимым мы прикладываем множество усилий для того чтобы нас было видно здесь в Стокгольме, вообще в швеции и по европе и по всему миру поэтому очень важно приходить на такие мероприятия очень важно следить за нашими событиями быть подписаны а, на нас в соцсетях отметь, отмечать нас а, в инстаграме а, где-то еще в фейсбуке а, ссылаться на нас и Всячески, всячески рекламировать нашу деятельность, рассказывать своим друзьям, не обязательно русскоязычным, шведам, кому угодно, рассказывать о нас, сделать нас видимыми. И напоследок я хочу еще раз сказать, что сегодняшняя акция – это часть большой глобальной инициативы русс... свободных русских и русскоязычных по всему миру. Сегодняшняя акция прошла в... В Европе и Азии, в, в Северной и Южной Америке, в Австралии и даже в Новой Зеландии, по всему миру, в 70 городах, активисты вышли на улицы своих городов, потому что они не согласны с преступной войной, которую развязал путинский режим. Потому что они хотят видеть освобождение России, они хотят видеть освобождение России от путинского режима, от, от Кремлевской идеи империи людям не нужно это, люди хотят быть свободными. И я знаю, я знаю, что в наших с вами силах, в наших с вами силах остановить эту войну, в наших с вами силах сделать так, чтобы Россия стала свободной от путинского режима, от кремлевской идеи империи. И мы с вами обязательно это сделаем словом и делом. Слава Украине, свободу России. Слава Украине, свободу России! Слава Украине! Oh, that's it.